Как заставить профессионала не ошибаться хотя бы в своей области? Учить каждого на реальных ошибках слишком дорого. Но развитие технологии дополненной реальности дает нам ключ к решению проблемы. Яна Артищева готовит гонщика к заезду как профессиональный тренер. Красный скутер «Трофима» разгоняется до 180 км в час. И мельчайшая ошибка на такой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы этого не произошло, Яна придумала вот такие очки пульсометр, карта с GPS-навигатором, спидометр. Почти все показания, которые нужны спортсмены, устройство выводит на небольшой экран, который закреплен на очках спортсмена. Главное же, что видит Трофим, это впереди идущего гонщика, которого на самом деле нет. У него идеальная техника прохождения маршрута. И если повторять его траекторию движения, то ошибка на дороге исключена. Такая гонка за призраком Трофиму понравилась, но недостатки у разработки пока есть. Идея, конечно, хорошая, но вот я говорю непосредственно для мотоциклистов, что я бы Доработал бы это ушки потоньше, чтобы было удобно под шлем одевать, потому что иначе дужки очень большие, ну и соответственно да то, что угол бокового обзора очень маленький. Разработчики уверяют, что через несколько месяцев все недоработки исчезнут, и использовать их можно будет не только в спорте. Такой видеотренажер будет полезен везде, где есть элемент визуального познания. Вам не кажется, что подобные системы стоило бы разработать для всех областей человеческой деятельности? что называется, такой мой персональный тренер по, всему, по всем тем областям, в которых я хочу повысить свою квалификацию, это то, что появится уже в ближайшие 10 лет. У нас есть эти гаджеты, вот, например, да. То есть у нас уже, мы уже киборги. У нас уже имплантирован в карман у каждого вот это устройство, где он видит, что надо делать, что он забыл, и страдаем, если у нас нет доступа там к электронной почте.